Приветствую всех на канале ⁇ Многодетный бестолковый папа ⁇ Я многодетный отец, и так как птицы держатся по оперению в стаях, то люди держатся по интересам в стаях. И, естественно, если я многодетный отец, то у меня такие же друзья, многодетные отцы. И когда мы разговариваем друг с другом, то они часто говорят, зачастую. Говорят о том, что детям игрушки они покупают, и эти игрушки валяются, без... ну, как бы дети очень быстро про них забывают. И вроде им покупаешь, хочешь, чтобы они играли, а они без дела лежат. Это происходит от того, что дети сами с рождения не очень умеют играть, им нужно подсказывать, их надо научить играть. Когда мы покупаем игрушки, то мы стараемся выходить за рамки этой игрушки, используя ее не совсем по предназначению. Покупаем игрушки, если маленькому ребенку, то накидываются, как правило, сразу все дети. И взрослые дети, естественно, они уже, как бы уже такие более знающие, более умелые. Они начинают там как бы быстро что-то там делать, несмотря в инструкцию. получаются разные интересные штуки. И много-много-много чего можно сделать с этой игрушкой, дойдя до, того, до, до описания, до того, как сам производитель предлагает поиграть в нее. Сегодня мы в этом видео снимем игру Конструктор-родник из маленьких кирпичиков Сама коробка уже вся потертая Потому что уже поиграли с ней Уже так хорошо и плотно И сейчас мы покажем, какие игры играли они с этим конструктором В нее входит сам мастерок Смесь и сами кирпичики Смотрим, и переключаемся. И еще, чтобы ребенок не получил штамп в голову, да, что вот только так можно сделать, мы сразу коробку уберем изначально. И будем без коробки ему покажем этот конструктор. Это мой самый младший сын, зовут его Умар. Ему 4 года. Поздоровайся. Сейчас мы будем играть с одним конструктором много разных игр. И первую игру, которую будем играть – ты будешь туда засунешь руку и достанешь одну фигурку с закрытыми глазами и уберешь ее под стол. Вот так, понял? Уберешь и там будешь ее щупать. Только не смотри, понял? Давай, одну достань фигурку и подглядывай. И вниз убирай ее вниз. И теперь смотри, там руками ее пощупай, руками, вторую руку По пощупай ее. То, что ты нащупал, сейчас нужно вот здесь вот тебе будет нарисовать, понял? Ты ее там оставь внизу, пощупал, оставь ее внизу, и вот здесь ее рисуй. А каким цветом? А? а каким хочешь? Любым. Я такой Какой выглядишь? Такой? Вот как она выглядит, как ты думаешь, что она такая? Вот так я ее нарисую. Потрогай ее еще раз, если хочешь. Такая? Или больше размером? Такой размер, да? Такой. -то. Такой, да? Давай. Доставай. И покажи тебе рисунок, покажи. Покажи. Вот так вот рисунок. И покажи. Вот так, покажи. А, да, прямо она вот такая. Вот как раз вот нарисовал он квадратную с отверстием. Молодец! Молодец! Классно получилось. Второй вариант этой игры теперь также, Омар, давай доставай оттуда и фигурку, только не смотри, какая. Закрывай глаза, закрывай. глазки закрывай, давай и под стол убирай. Любую возьми. Потрогай ее, какая она. Потрогай ее. Второй рукой потрогай тоже. Потрогай ручками. Так, Потрогал? Так. Теперь оставляю там. Подожди, подожди, оставляю там. Теперь вот тебе пластилин. И теперь слепи такую же фигуру, которая там, понял? Угу. Так. Вот такая. Ты из пальчиков только не лепи, из пластилина, ладно? Да. А то пальчики, если это будешь лепить, мало пальчиков. Сейчас так решил сделать, да? Да. Из нескольких частей, давай, давай, давай. Давай, покажи другим деткам, как ты сделал. Давай. Вот так получилось, да? Uh -huh. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Ну, пять. <смех> Молодец. Понравилось играть? Uh -huh. Еще будем играть? Uh -huh. Да. У нас много еще игр есть. Uh -huh. Давай эту сторонку уберем. Uh -huh. Сейчас на основе этого конструктора я буду вводить ребенка в в предмет геометрии и показывать буду ему фигуры. Смотри, Умар Вот это параллелепипед фигура Понял? Да, да возьми, повтори П Пара Пара лелепипед Пара лелепипед Пара лелепипед Пара лелепипед Пара Лели Пипет Пипет так, это у нас призма. Призма. Призма. Скажи, призма. Призма. Призма. Призма. З Призма. З. З. Призма. Призма. Призма. Это арка. Арка. Арка. Призма. Призма. Призма. Это. Все? Это, это у нас такой будет куб, куб. скажи куб. Куб. Давай, еще раз повторим, это что такое? Это призма. Призма? Да. Давай, а это вот, давай, вот это вот что такое? Mm. Арка. Арка, да. Так, а вот это... Пара... Пара липипипит. Пара А это куб. Куб. Да. А это... А это пластина будет. Все, запомнил Ума? Пройдет, нет? Гол. Нет, не прошел. Давай, маленький. Мы в футбол играем сейчас. Смотри. О, попал. Попадешь, нет? Давай. Маленький ставь. О, вот отсюда. Давай с платформы. Давай сюда ставь. Сюда. Давай. И пау. Вот так, вот так. Нет, вот так вот. Давай. Да. пам Вот так. Давай. Сейчас мы пойдем как бы уже... То есть он же мальчик, когда-то он вырастет, станет мужчиной. И сейчас мы уже закладываем как бы небольшие понятия о строительстве, о стройке. Потому что когда он вырастет, он уже будет строить дом. Теперь мы ему объясним, зачем вот такие отверстия в кирпичиках. Умар, смотри, возьми кирпичик. Как ты думаешь, для чего вот такие отверстия вот здесь, для чего нужны? Ну, ступим, ступим, ступим. чтобы легче было, правильно? Ступим, ступим. Легче, да? Он mm -hmm. же легче станет, если мы отсюда часть уберем. А еще смотри, Умар. Mm -hmm. Когда здесь будет воздух, когда здесь будет воздух, то будет здесь будет теплее кирпичик, чем он будет просто, весь целиком будет, как он Когда здесь будет отверстие, вот такие воздух, когда здесь воздух есть, теплее кирпич, понятно? Теплее будет и легче, понял? Понял? Да? Мы коснулись сейчас геометрии, сейчас коснулись стройки, сейчас коснемся частично физики. О, смотри на вот теперь видишь вот поставили горку да угу. вот на кирпичик горку поставили теперь смотри вот на катай э, скатывай с нее. скатывая с неё шарик скатываем да, видишь он не докатился до этого кирпичика да угу. как сделать нужно, чтобы докатился как думаешь угу. меня, что... что нужно сделать чтобы, чтобы до сюда докатился видишь он не докатывается а как сделать, чтобы докатился? Видишь, он мало катится. Видишь, не докатывается. А что нужно сделать, Умар? Подожди, что нужно сделать, чтобы докатился? Выше поднять, да? Ну давай, я попробую сейчас так. Вот, видишь, докатился, да? То есть надо выше, если поднимем горку, да? То он будет дальше катиться, правильно? А если совсем низко поставим? Вот смотри, совсем низко, вот так. А, ты так хочешь сделать? Давай. Ну-ка, сейчас попробуй. О вообще, о, вообще далеко укатился. Вот теперь вот, вот это сделай. Теперь вот на эту поставь. Вот так. Вот давай, вот так, да? Теперь вот так вот, смотри, на самую маленькую горку сделал. Куда укатится? Вообще не катится, да? Угу. Вот так надо сделать. Давай, поставь. Все опускаем. Давай, катится, нет? Видишь, вообще не катится, потому что вообще не подняли, да? Uh -huh. Ну вот совсем не катится. Uh -huh. Понял, да? Чтобы далеко укатилось, надо поднять горку. Понял, да? Uh -huh. Ты запомнил? Uh -huh. А, вот так хочешь? Давай. Uh -huh. Совсем крутая горка. Uh -huh. А, вот так, да? Давай. Давай. Не, не получилось еще раз. Давай, чтобы она так, да, прокатилась, так? Смотри, Это, это зеркальная горка, Вова, смотри. Сейчас мы коснемся чрезвычного черчения и... Будем показывать одну и ту же фигурку с разных сторон и попросим ребенка да, его нарисовать. Давай, Ума. Сейчас смотри, бери листочек, бери фломастер. Фломастер, возьми, какой тебе нравится. Я тебе сейчас буду показывать фигурку, а ты будешь ее рисовать. Понятно? Понял? Да? Давай, вот сейчас ее рисую. Как ты видишь ее? Так. Вот как видишь, ты ее так вот... Ты решил обвести, правильно? Да. Давай, обводи. Вот, аккуратно получилось. Теперь смотри, Умар. Умар. теперь как, как видишь? Нарисуй. Видишь... То есть вот попросили так нарисовать, теперь просим ее так нарисовать. С другой стороны, давай. Okay. Ну как видишь, так рисую рядышком. Okay. Теперь мы показываем вот этой стороной. Показываем, что, что ты разделенный. Вот так вот давай теперь как. Видишь? Mm. Не обязательно по фигурке чертить, можешь так её сам нарисовать. Итак, мы показали ребенку, что одно и то же тело имеет разные виды, в зависимости от ракурса, как мы будем на него смотреть. Ума, а, давай теперь поделим эти фигурки пополам. Одинаковые фигурки. Туда и туда. Ставь на две Так. Ага. Ой, это у нас осталось остаток, да? Это не делится? Не делится? Нет. Все, тогда оставим, да? Вот все, пополам поделили, так? Вот, теперь ты знаешь, что такое 50%. <сёк> да, Умар, Умар, Умар. Давай теперь ты из своих фигурок делаешь, а я из своих фигурок, у кого выше получится, ладно? Так сделать надо, чтобы вы высоко получилось, понял? Только этот стол не тряси, ладно, чтобы не падали, хорошо? Понял? Тор нужно поставить срочно. так вот так давай у кого длиннее давай вот будем у кого длиннее делать понял <смех> давай вот так вот длину выстраиваем Понял? Давай. Давай это твои, это мои. Смотри, Ума, смотри, видишь, у меня какая длинная получилась. Почему? 18. Почему? Как думаешь? 18. Посмотри разницу. Почему у меня длиннее получилось? Почему? Как ты думаешь? 18. Почему? Ну почему? Ну-ка, почему? Почему так сделал? Mm -hmm. Смотри, потому что вот так, смотри, видишь, вот так у нас размер один, видишь? Mm -hmm. А если я вот так поставлю, уже длиннее получается, диагональ, диагональ, видишь? Поэтому ты если так поставишь, у тебя один размер. А если я вот так поставлю, уже будет совсем другой размер, видишь? Mm -hmm. Понял? Mm -hmm. Теперь смотри, если я вот так вот делаю, видишь? Смотри, смотри, О, Видишь, где стоит? Mm -hmm. Тут, не спи. Смотри, видишь, где стоит здесь? Смотри, видишь, да, где стоит? Вот, видишь? Теперь смотри, я вот эту вот поставлю по диагонали, видишь? Смотри, вот теперь сюда смотри. По диагонали я ее ставлю, и она видишь сразу уже насколько прибавилась? Понял, да? Видишь, насколько прибавилось? А теперь, если я еще одну по диагонали поставлю, она еще прибавилась, видишь? Понял, да? То есть диагональ, пальчик доставай, диагональ, она длиннее, чем понятно когда мы занимаемся обучающим эти по обучающим материалом что-то учим каким-то пособием то мы сделаем перерывы на пальчиковые игры да, чтобы ребенок немножко взбодился отдохнул и дальше будем заниматься но сейчас у нас игра идет то есть у нас не идет обучалка у нас идет игровое пособие да, просто играем Поэтому мы не будем пальчиками выиграть, мы просто поиграли достаточно и просто прерываемся. И что характерно, то есть мы еще даже не дошли до того момента, что нам предлагал производитель сделать с этим конструктором. Мы просто как бы сейчас наигрались вдоволь, мы делаем перерыв, отдыхаем и дальше в следующем видео мы снимем, как мы дальше будем играть и что мы дальше будем с этим конструктором делать. Поэтому оставайтесь с нами. В следующих видео с вами многодетный бестолковый папа и его сын Умар.